Всем привет! С вами Зефирка, давно не виделись. Сегодня, после такого долгого перерыва, мы с вами поиграем в Nox Teamer. Как-то так называется игра. Как и понял, это хоррор. Так что сегодня попугаемся. О, что-то зависло. А вот. Чувствительность тут так себе, правда. Настройок даже нет. И чё? В чем прикол? Ящики не открываются. О! Привет! Ты меня убьешь, если отвернусь? Нет. В чем суть? Просто ходить из комнаты в комнату и что-то будет меняться. Записка. Привет. Вот уже что-то меняется. Кто-то на барабанах играет. записка снова wow, wow, wow. не могли бы меня пропустить спасибо ты можешь бежать ладно Возможно, эта игра будет длиться долго, там, час, может, 20 минут, может, вообще пять минут. Я выложу все видео, если будет долго, разделю на две части. Будет сегодня выпущены сразу две. Первая и вторая. Но мне кажется, не так что долго будет ее проходить. Пока что нет. Это классные эффекты, конечно. Привет. Я думал, он обьет нас. А, нет. Библиотека. <р Romeo> <documentation> <atheices> фонарика нету, где фонарик? Хм, прикольно. Я надеялся записать это видео ближе к вечеру, чтобы было поинтереснее, постошнее. Но... подумал, дай-ка лучше сразу запишу чтобы не откладывать туалетный ключ ты не можешь э, далеко уйти от меня могу а вот и могу не забудь подобрать это туалет? да что написано? я часть тебя нифига здоровый толчок мне кажется туда провалиться вообще легко О, ключ. Как удивительно. Ключ в туалете, никогда бы не подумал. Ты откуда тут еще? А, вас двое. Вы меня встречаете? Спасибо, спасибо фонарик что не берется а вот фонарик ура обратно на выход здравствуйте здравствуйте записка Очень жаль, что в игре нет. Ой! А ладно, я испугался немного. Считается. Не хватает в этой игре настроек, потому что чувствительность прям вообще. Да и графика что-то так себе. Это лабиринт? А, нет. Надеюсь, нет. Снова барабаны стучат. О, записка. Чё там? И каждую ночь. Ладно. что-то там есть вдалеке вроде что-то мигает записка ты в ловушке Они меня убьют сейчас или что? Блин, я рад видеть тебя здесь снова. Ты можешь сбежать, но ты в любом случае вернешься. У тебя нет другого выбора ты не убежишь от меня я часть тебя это мой мир где ты живешь в кошмары или что-то там приходит также сны тревога ну кошмары фигня короче понятно То есть, в игре есть несколько концовок, как я понял. Ладно. Во! Так-то лучше. Давай попробуем найти открыточнее все концовки. Если их там уже прям... Не капец как много. Ну, хотя бы две-три точно, да? Здрасте. Наверное, в том лабиринте должен быть еще проход. очень ярко аж глаза болят Я планирую, кстати, делать видео хотя бы две 3 штуки в месяц. Если, конечно, получится. Но надеюсь, что получится. Так. Камни кто-то раскидал. Жаль, что тут шифта нету, можно было бы хотя бы пробежать эти длинные коридоры. Так идти придется. Кажется понял. Если мы возьмем фонарик и придем в эту библиотеку, возможно мы найдем в темноте еще один проход. Сейчас мы должны найти ключ в туалете, вроде бы, в первой кабинке слева. Потом возьмем фонарик и вернемся в библиотеку. Я помню, он тут лежал. Я точно помню, он был слева. Хотя, может быть, 30. Здравствуйте еще раз. Нет, пусто. Нет, нету. Жаль. Прекрасная была бы идея. Это что только что было? Странно. А где остальные выходы? Сюда, наверное. Кажется, да. Да, мы тут не были. А, нет. Были. Вау. Может фонарик надо выключить? И вот тут нас по идее должны убить в большой комнате может не надо это подбирать было А если они пойдут туда? Да, вот тут проход. Как я а... раньше не догадался. А. Вот так вот. Обломали. надо быстро войти и убежать. Или наоборот на дорогу. Блин, очень страшно. Ну блин. Всё, конец игры. Ну, я ожидал чего-то большего. А, возможно, это просто Дима версия. Ну, думаю, будем завершать наше видео. Возможно, я сейчас запишу еще про какую-нибудь игру. Возможно, хоррор, возможно, нет. Так что увидимся. Всем пока.